Здравствуйте! С вами Дом у моря Таиланд, Алексей и Татьяна, и у нас небольшой отпуск, мы уехали в путешествие, обстановочка вокруг нас, как в Марокко. Да, но на самом деле это Таиланд, и хотя название резиденции очень похоже, Маракеш. Мы в Хохин. <связать> <связать> вон она, вон лошадь. Как клево здесь. Такое необычное чувство, когда в твоем распоряжении все, все, все в твоем распоряжении, никого нет. Комната называется Марракеш Резиденс, а за забором Марракеш Резорт энд Спа. Это, видимо, часть отеля, часть конда. Ну, наверное, здесь Чего? есть медузы. Покажи. Что случилось, зайка? Меня ударила медуза. Ударила? Ужарила? Что ну, нужно делать? Уксусом, да, поливать? Ну да, нужно уксусом передать. было брать с собой в путешествие уксус. Или может планктончик просто укусил немножко. Mm, она меня просто напала на меня. Ага, ага, ага. А ты ее видела? Скриская была? Нет. Угу. Это медуза была, ты видела? С <сусульцами>. щупальцами? Ну ладно, Зайка. Ну ничего страшного, ты далеко не ходи вот здесь. Ладно у берега. Нет. Смотри, кто это идет? Маленькая. Ой, смотри, кто идет. ха номер четыре. Номер 4, да. А ты посмотри, он там вторая скачет. Она вторая спает, увидела и скачет. Спать хочет, устала, да? В общем, мы не устояли и решили все-таки дать детям возможность покататься на лошадях. Ну, так же клево, а? Ну как тебе, зайка моя? Понравилось. Понравилось? Очень хорошо. Чего мне хочется, не понимаю? О, злат, следующее. No, no. Злата едет, с, лош... с лошадью разговаривает и песню «Джингл Бэлл» поет. Ну, Злата же у нас вообще любитель животных. Да. Для нее это, наверное, самый большой подарок. А вот Яна... Наоборот, любительница у всех животных, все на нее нападают. Мне успело в море зайти сразу на нее, мне даже напало. То пчела, то кролик, то еще кто-то на нее постоянно. Все крябики прячутся от тебя, ты большая. Я на Злату повесила радиомикрофон, и теперь стою и слушаю, что она там слушает, разговаривает о чем. Ты хорошая, ты не обиженная, кажется, ты хорошая. Хорошая. Ничего себе, ты у нас наездница какая, умеешь даже лошади управлять. Да, умею лошади управлять. Молодец. Так, бежать, Чуть бежать. пристань на ногах. А, я пристаю. <служив> а. Не, ну я за лошадью уже не угонюсь. Побежали. А. Или Побежать. угонюсь. Слушай, такая, я не поняла, все что все это было. Хорошая. Тяжело или страшно? Мне не тяжело было. По сути, все он делал. Он кто? Конь? Да, конь. Прием моря и солнечных ванн последнего закатного солнца прошло успешно, теперь надо покупаться в бассейне. Смотри, какие виллы. Это тоже задается? Наверное, да. смотри, со своим бассейном, с выходом на море. Своим бассейном. Со своим, со своим видом на море. Рассвет на рассвет. Да, наверное, рассвет видно будет. Да. Пойдем завтра рассвет. Кто-то бултыхнулся. Кто-кто? <свят> Дети <свят> бултыхнулись. Рассвет, конечно, пойдем. Значит, ты меня разбудешь. Как вам водичка? Нормальная. Я ответила нормальная, Жлата ответила кря-кря. Слушай, ну релаксовое место такое, спокойное. Я вижу людей. А это, резорт? А это а, это, это resort. корпус резорта, да? Это у них большое здание, это ресепшн, а. Вот эти вот балконы, они явно отличаются от корпуса Кондика. Отличаются большими балконами, там у них кровать какая-то на балконе стоит. Я только сейчас поняла, что это ну, беседки, да, или что такие а, огороженные. Видишь, там, а там подводная, подводная лавочка. Подводная вот. лавочка, да. О, горка заработала. А ну-ка, дети, покажите класс. Я зашел в воду, она такая теплая. Как теплая? Ну, вообще. Я, я только так по это побольше прикрылась, думаю, наверное, холодно. Пойдешь купаться? Я не знаю, я же не точно теплая. Да, очень. Но сначала я предлагаю показать э, наш номер или наши апартаменты. Да, пока, пока, пока еще не совсем стемнело. Пока, пока, да, не стемнело и пока мы как не разрушили. Пока дети там не разрушили вот здесь. А, мы зайдем отсюда с балкона. Да. Здесь такая зона отдыха у нас и сами апартаменты. Добро пожаловать в нашу two-bedroom apartment. Ну что, большая квартира. Кондо называется Маракеш. И, естественно, все выдержано в таком, я не знаю, ну, наверное, арабском стиле, да? И я заметила, сколько мы здесь в Хуахин находимся. Несколько часов по дороге мы увидели, что очень здесь популярен этот стиль. Мы проезжали Кэмл camel... парк. Camel Park? Camel Republic. О, oh, oh, Camel Republic вспомнила. Тоже, видимо, что-то там связанное с верблюдами. Так, ну что самое главное? Все большое. Для нашей большой семьи все подходит. Огромная кухня, огромный зал, огромный диван, на котором может кто-то спать. Огромные коридоры. Да, кстати, мы не всегда заходим через балкон. Вообще-то есть дверь в коридор. Ну, понятно, что дверь в коридор. Ну да. Так. Одна спальня, которую мы себе взяли, потому что она поменьше, нам на двоих поменьше. Хотя я хотел забрать вот тут, вот мастер bedroom. Но... Да, но я в эту большую спальню отселила детей, потому что большой шкаф на троих, большая кровать на троих, на всякий случай еще одно спальное место. Кириллу заниматься стол, он привез с собой уроки. Отдельный тут -ту туалет. Ну, вообще вот это называется мастер бед в Таиланде, то есть это Главная, Хозяйская главная спальня. Да, спальня для хозяев, а то остальное как бы для детей и для родственников Ну вот мы решили как всегда детям все самое лучшее все Ну и туалет. второе главное место в доме, после кухни, второе главное место в доме это Ну это душевая Тоже все соответствует стилю, душек. Тут мы уже раскидали свои какие-то вещи. Вот. вот там, где девки появляются, сразу заколки всякие, резинки. Ну а что? Все очень, ну, мне кажется, все очень стильно, красиво. По крайней мере, название этого конда очень на слуху. Я не знаю, конда это резиденция, как это назвать, да? Потому что все мои друзья, кто жил здесь в Хуахин, они все останавливались в Марракешх. Нашу будем показывать. Ну да. Нашу есть, ну, общественную Ну тоже, да. Там, где появляется женщина, там заставлена вся раковина бы. с косметикой. Ну симпатично все равно так все миленько, хорошо оформлено. Приятно. Да. Что меня подкупило, потому что у нас в Паттайе тоже, ну, есть такие красивые, да, различные кондо, но там все внутри, я это называю домик для Барби, вот какое-то все такое картонное, все какое-то, ну, кажется, прозрачное, все звенит, стучит. А здесь, Шука. а здесь прям видно, что на самом деле, как будто бы откуда-то какие-то раритеты тащили, там необычные стулья, столы, вот что это такое под телевизором тоже, да, вот, ну, даже не описать словами. Такое впечатление, что этот интерьер на самом деле собирался по каким-то арабским рынкам. Все вот это собиралось. В общем, очень мне понравилось. И на картинке очень понравилось, и внутри понравилось. Но мы еще здесь не ночевали ни одной ночи, поэтому завтра Ты утром... это, на диван, покажи, что он большой. А не просто у меня линза большая. То есть, тут Таня То есть пом... я такая большая сейчас, Нет. на диван, да? Вот. Может взрослый человек спать. Абсолютно спокойно, уже темнее это. А дети все катаются ты представляешь? <свес> Успел с последними лучами ушедшего <свес> солнца, <свес> <свес> <свес> <свес> света. Ого, <свес> какой кайф. Я бы все, Лешу не видела в воде уже сколько лет. Mm -hmm. Ну ладно, не лет. Прямая не, я тебя видела в прошлом году. Я работал как всегда, да. да? Я как бы сейчас тоже работаю. Я бы наверное похож сейчас на эту, на обезьяну, которая в японских гаражах. Да, да, да, да. Он нам, он. У он, меня отпуск да, он... бывает реже, чем у большинства из вас. Я сейчас, кстати, отгуливаю отпуск за 2019 год. Да. Да. да. Уже 20-й заканчивается. Мне сказали, забирай, а то сгорят. Отгул за прогул. Да. А то очень мало отдыхал в этом году. Надо еще отпуск взять. Знаешь, такой отпуск коронавирусный, не выйди никуда, три месяца дома сидели. ну. Оу, Кирилл. Кирилл. Вы правда испугались? Нет. Да, да. Я вон оттуда проплыл сюда. Вам не надоело, если? Нет. Хорошо. Доброе утро. Доброе утро. Встретили солнышко? В первый раз. Увидел. Первый твой рассвет? Да. Слушай, ну это, как бы хорошо рада вставать с рассветом, но неэкономно Кушать-то хочется. Все хорошо. <смех> Только мухи кусаются. Да, сразу это какие-то мошки. Так что на рассвет, если летит, то надо брызгаться. Как если бы шли на закат от комаров и мошек. <смех> <смех> а, ладно, сюрприз! Откуда они заселись? Это мой. Я она. Я Лиана написано? Да. Он, я знаю свое имя. У меня написано Злата. У меня написано Злата. Значит, написано ну все хорошо. О. Ну что, всем доброе утро, проснулись, умылись. Что у вас сегодня праздник? Да. да. День рождения. А на завтрак у нас? Happy birthday to you. Ты будешь садиться с дочкой. Happy birthday to you. Сколько <свеч> лет? 6. Вот тебе шесть, и тебе шесть, загадывайте желания. Молодцы. Ну что, релаксуешь или работаешь? А, смотрю где нам можно скидки получить. Нам компания, которая нас заселила, дала карточку. И... А вообще дали подарок вчера, да? Ну да, дали. При заселении. Да, при заселении дали подарок. Там, ну, ананас был, кофе, чай, мини-шампунчики, ну, в общем, как в отеле. И карту. Они сами выпускают свою карту с местами, где есть скидки. Делают вот такую карту скидочную. На обратной стороне у них тут описание, где какие скидки есть. Ну, в общем, я смотрю, судя по этой карте, как бы город небольшой. Вот наш Кондо и буквально вокруг тут 5 минут, хоть пешком, хоть на машине. А скидки куда? В рестораны. Аквапарк Вананава есть скидка, есть скидка на спа, на... на стоматолога даже есть скидка, на парикмахера есть скидка. Мне главная скидка на поесть. В основном на поесть, да, то есть тут вот просто есть список, что дает эта карта. В основном, да, магазины, рестораны, кафе различные, йога вот тут есть. В общем, все, что может пригодиться, потому что в основном, ну, приезжают же сюда не на один, не на два дня, а на месяц, скорее всего, да, в обычные дни. У нас то скидка от 10 до 20 до 25%. Такая бонус карт ММХ. Вообще, вот я на все на это смотрю, и у меня такое ощущение, что я где-то в Паттайе лет 15 назад. Вот такие карты, помнишь, у нас тоже в Патайе делали? Nice. Каждый свою рисовал, там что-то свое рассказывал, да, интересно. И делали скидочные да. карты. И из-за того, что стали много-много разных компаний все это выпускать, оно как-то все обесценилось. А вот когда есть одна в городе, да, то есть то она уже сама по себе да, дорогая. помню у нас тоже, сколько у нас было этих скидочных карт вообще. Каждый ресторан делал свою скидочную карту, а сейчас у кого-нибудь есть вообще? И у кого нет никакой скидочной карты. Классно, прям какое-то такое сентиментальное воспоминание. Так, ну я думаю, мы еще разочек окунемся и поедем дальше что-нибудь смотреть. Компания, которая нас заселила, сделала такой вот сюрприз детям. Два фруктовых торта. На этом сюрпризы сегодняшние еще не закончились. Сейчас мы поедем в одно очень интересное место. Мама, а мы с собой купальники длили. Итак, как вы уже догадались, мы прибыли в аквапарк. Это Вананава Water джунгл в Хуахине. И это, наверное, будет следующий выпуск нашей программы. Да, давно-давно сюда хотели, потому что это самый крутой аквапарк. Ну, понятно, что в Хуахин, но еще и они себя позиционируют как... Самый первый и единственный вот это джунгл. И хотим все это посмотреть, но самое главное. Это не аквапарк с добавленной реальностью. В общем, оставайтесь с нами, подписывайтесь, если не подписаны, ну ждите следующий выпуск, мы там продолжим.